Здравствуйте. В минувшие дни с Байконура стартовал пилотируемый союз с международным экипажем на борту. Этот старт совпал с праздничной датой в истории космонавтики. В начале июня крупнейший в мире космодром Байконур отмечает 58-й день рождения. Прошел контакт подъема двигателя центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. Когда ракета отрывается от стартового стола и за мгновение скрывается в ночной мгле, начинается самое волнительное. Вывод космического корабля на орбиту. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть, второй ступени. Есть отделение второй ступени. Есть отделение второй ступени. Вычислительный центр космодрома. Глаза и уши ракеты. Именно тут отсчитывают 540 секунд полета до космоса. Есть включение двигателя третьей ступени. Есть отделение пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-09М». Пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-09М» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Вот в данном случае отделение космического выключение двигателей третьей ступени. Вот отделение космического аппарата Союз. Это означает, что ракета сделала свое дело и достыковки с МКС осталось недолго. Уже второй раз российский корабль летит до станции не двое суток, как раньше, а всего 6 часов, совершив 4 витка вокруг Земли. Ожидаем касания. Есть касание. Короткую схему этого полета утвердили не сразу, настояли сами космонавты. Даже на эмблеме их экипажа четыре орбиты вокруг Земли. Ну вот смотрите, первая, вторая, третья, они как бы идут за станцию, а четвертая, она приближается к станции, то есть на четвертом витке должна быть стыковка. К своей мечте они шли по-разному. Россиянин Федор Юрчихин, итальянец Лука Парметана и американка Карен Найберг. Юрчихин волей судеб свой первый полет совершил на американском шаттле. Потом дважды летал на «Союзах». Старт на шаттле всегда сложнее, тяжелее, это более мощная ракета. А вот посадка, конечно, на шаттле происходила в более комфортных условиях, чем на «Союзе». Короткая схема полета дает возможность доставить на орбиту биологический груз, который не перенес бы долгого пути. Астронавт НАСА Карен Найберг планируют поставить на МКС ряд медицинских экспериментов. Мы yeah, yeah. uh, uh, собираемся исследовать uh, плотность костей uh, и позвоночника uh, с помощью uh, ультразвука. Uh, Кроме этого, изучаем uh, сосудистую систему, состояние uh, сердца, глаз. Когда все чаще говорят о миссиях к дальним планетам, физические кондиции выходят на первый план. Федор Юрчихин в этом плане как эталон. Не так давно совершил восхождение на Эльбрус, а теперь покоряет новую высоту. И это в 54 года. Главное в скафандр влезть и в кресло сесть. Все остальное нормально. Короткий спринт к орбите означает особенную нагрузку на борт инженера Луку Прометана. В первую очередь в знании русского языка. Конечно, все в порядке. Для него это первый полет, но упорный итальянец доказал, что сумеет постичь сложную кириллицу и томать тех документации. Русский язык поначалу мне давался с большим трудом, но когда ты начинаешь его учить, разговаривать с людьми, это становится окном в новый мир. Я счастлив, что мне удалось выучить новый язык. Он будто впитал в себя все солнце родной Южной Италии и делится теплом и жизнерадостностью со всеми вокруг. «Лука» быстро покорил обаянием Центра подготовки космонавтов. «Он всегда такой счастливый, он просто наслаждается каждым днем, каждой минутой здесь. И я уверен, он проделает на орбите просто фантастическую работу». Миссии «Параметана» на орбите — не только эксперименты. Как и многие итальянцы, «Лука» — отличный музыкант и певец. Прометана даже выбрал себе космический саундтрек – песню Валаре, переводе на русский «Летать». Вот. А вот музыкальный мотив, под который космонавты начинают путь к своей ракете, остается прежним. Как не меняются и чувства родных, которые расстаются с экипажем. Одинаково переживает и муж Карнайберг, Найберг, бывалый астронавт Даг Хёрли, и супруг Юрчихина Лариса, провожающая мужа уже в четвертый полет. Самое главное на путстве – береги себя. Их позывной «Олимп». Когда над космодромом нависает звездное небо, миссия к вершине начинается с нулевой отметки. Гигантский цветок стартового комплекса распускается за полчаса до пуска. Сейчас разводится ферма обслуживания. Это означает, что к пуску все готово, а значит отсюда все должны эвакуироваться. Первое июня – день защиты детей. Накануне школьных каникул ракетно-космические центры распахнули свои двери для подростков. На связи экипаж Международной космической станции. Ведите себя хорошо. Нам отсюда все видно. Будьте любопытными, будьте отважными. Стремитесь узнавать новое, мечтайте. О таком уже орловские школьники и не мечтали. Звонок не просто именитому земляку. Общение с орбитальной станцией – лучший подарок ко дню защиты детей. Перед началом сеанса – короткий инструктаж. К разговору с орбитой надо готовиться. Задержка звука и изображения будет разница Пять секунд. Дождитесь, пока космонавт Александр услышит ваш ответ. На прямой связи с Центром управления полетами Орловчанин Александр Мисуркин. Телемост, земля, орбита, общение не просто с земляками. Все они воспитанники одного классного руководителя Зои Алексеевны Домниковой. И приехали самые маленькие наши. Такую дорогу вы терпели. Мы все тобой очень гордимся и желаем тебе скорейшего, мягкого приземления. Спасибо огромное, Зоя Алексеевна. Спасибо, родная моя. Я желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Ребятам обязательно мечтать и не бояться идти к своей мечте. От «Орла» до московского ЦУПа целый день пути. Кажется, Даже Александр до своей орбиты нужно, Александр Мисуркин нужно, долетел быстрее, нужно, за пять часов. Не нужно, Мечтает отправиться и, так, и дальше. И, быть может, покорить Марс. Когда был курсантом качества высшего военного училища, и именно тогда я сказал, что я хочу прилететь на Марс. Страшна соседняя рота, и на следующий день сказал, «О, друг, привет, приедем мне марсианских яблок». Я слишком надеюсь, их привести. Их интересовало все. И что было бы, если бы мечта не сбылась? И какие талисманы у Александра на орбите? И ждет ли космический экипаж встречи с инопланетянами? Если они к нам прилетят, то мы будем очень рады с ними познакомиться. Каковы перспективы попасть в космос для молодой, красивой, умной, привлекательной девушки? Еще главное добавить целеустремленности, желания и терпение истин к поставленной цели. Провел теперь уже известный космонавт Александр Мисуркин и короткую экскурсию по своему орбитальному дому. Здесь с космической высоты он всегда пытается найти свою родную пять Земли. Футурологи предсказывают, уже к середине столетия Луна станет центром туризма для землян. Многие известные компании даже разрабатывают туристические маршруты. В числе самых популярных мест – море дождей, на побережье которого остались следы русского лунохода и американского корабля «Аполлон-15». На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.